Слава. Слава. Слава. Слава. Сколько времени? Ну, четыре минуты. Да ладно. В больших количествах кофеин начинает выводить кальций из организма, что уменьшает, уменьшает плотность костной ткани. Это, Это повышает вероятность перелома. перелома. Ты, жив? Ты жив, Боб? Поздравляю. Поздравляю. И даже... Ты. Ладно, надо собраться и продолжать эти эксперименты.